Святая святых Самарского института экспериментальной медицины и биотехнологий банк тканей, где хранятся полученные и выращенные биологические клетки, пока в рамках экспериментов на животных. Самарские ученые сейчас активно разрабатывают направление хондропластики это методика лечения людей с заболеваниями суставов, в частности, спортивные травмы или возрастной недуг-остеопороз. Поврежденный сустав можно восстановить с помощью биологической массы. По всем мире используется лишь одна техника получения клеток и суставного хряща собственного или донорского Самарские ученые доказали, куда эффективнее брать исходный материал из ребра. Реберный хрящ не больной, а суставной хрящ, если есть суставоартроз, это больные клетки. А что можно вырастить из больных клеток? Только такие же подобные. А мы выращиваем из здорового хряща гиалинного в здоровые клетки, потом их пересаживаем. Всю жизнь занимались инновациями и даже не подозревали об этом, говорят ученые. Новый термин вошел в моду не так давно. Но в сфере хондропластики самарцы уже предложили еще одну новацию внедрять биологическую массу в поврежденный сустав не в виде геля, распределение которого довольно трудно проконтролировать. Обживлять а имплант из пористой костной ткани. Губчатая ткань, она, да, она э, приживается, то есть отторжения однозначно нет, потому что эти исследования без клеток уже были. Врачи-теоретики уже добились практического успеха в ходе проведения испытаний на лабораторных животных. Поврежденный сустав этому кролику восстанавливается с использованием уже самарских клеточных технологий. В течение 15 минут после операции экспериментальный пациент отходит от наркоза. И в дальнейшем ученые будут наблюдать за тем, как проходит процесс регенерации поврежденной хрящевой ткани. Опыт показывает, что у животного сустав полностью восстанавливается примерно за три месяца. Теперь ученые уже готовы сделать еще один шаг вперед и перейти к клиническим исследованиям на добровольцах, как только это будет разрешено федеральным законом. Ева Акимова, Сергей Камонин. Вести Самара.